Одноклубники, всех приветствую! На отправке у нас два мотобуксировщика «Железная собака», которые отправляются в Архангельскую область, в город Онега, к нашим одноклубникам. Буксы представлены в разных комплектациях и с различными дополнительными опциями. С камуфляжем «Турист» представлен букс на 500-й гусенице длиной базы полтора метра. А на буксе здесь установлен двигатель «Зонгшан» 15 лошадиных сил с катушкой на освещение 9 Ампер фара в базе на 36 ватт, звездочки здесь 11 на 26, подвеска катковая, мягкая, независимая. На руле букса установлены ручки с подогревом двухрежимные, глушение двигателя, включение-выключение фары и рычаг газа. На соседнем мотобуксировщике представлен с двигателем Zonction 15 лошадиных сил, букс здесь имеет реверс-редуктор, звездочки 11х32 зуба, катковая подвеска также мягкая, независимая. Мы вывели клемму. Буксировщик будет использоваться с модулем толкач. Толкач имеет лобовое стекло а толщиной 3 мм, светодиодная фара на 27 Вт. Рулевое у толкача подпружинено амортизатором, что по твердой дороге передвигаться будет приятно. Также присутствуют органы управления, это рычаг газа, Глушение двигателя, включение света. Также на толкаче на проводке сделана ответная часть. Выведена фишка дыша толкача и сиденье. Все это у нас уезжает в Архангельскую область. А мы будем ждать фото и видео от наших одноклубников. Всем спасибо за просмотр. Пока.